Итак, приветствую вас, представители самого любознательного и коммуникабельного знака Зодиака Близняшечки. Ну что ж, давайте посмотрим, что же будет происходить в ваших основных сферах жизни в июне месяца. Ну, я могу сказать, что июнь будет вам очень близок в таком, знаете, эмоциональном и ментальном плане, поскольку здесь будут по попеременно находиться то солнышко в вашем знаке, то Меркурий, поэтому потом еще и Венера добавятся, поэтому вам будет интересно. Месяц будет достаточно такой, знаете, насыщенный событиями и контактами для вас. Вот. И о чем это говорит? О том, что вы сможете смело воплощать все свои планы, реализовывать их, но где-то желательно после 4-5 числа, когда Меркурий уже ваше правитель станет... Не ретроградным, а прямым Причем до 13 числа он будет Находиться В вашем соседнем тельце Он не слишком много будет давать свободы То знаете, тут будут Темы задействованы с чем-то тайным скрытым Хорошо для тех, кто занимается Какой-то деятельностью уединенно хорошо для каких-то дальних дорог, переездов, связанных с иммиграцией, для решения каких-то тайных вопросов, вот с, не с первого, а с четвертого примерно и по 13, по 12 число, будете очень, так, знаете, правильно и рационально принимать решения, потому что Меркурий будет находиться в соседнем тельце, он здесь медленный и будет делать очень такой точный, красивый аспект, тригон к Сатурну. Извиняюсь, не к Сатурну, а к Плутону. А Плутон находится в Козероге. Козерог для вас это так, 11 10, 9, 8 дом. Да, это чужие деньги, то есть деньги ваших партнеров. Вот как-то вы так будете настроены на это взаимодействие. Хорошо также для тех, кто будет занят в сфере, связанной с силовыми структурами, кто занят военной деятельностью для вас будут очень хорошие аспекты, помогающие принимать правильные решения. То есть правильно действовать в опасных ситуациях. Ну и для правильных стратегий тоже хорошими, хороший период. Далее, с, с 13 числа, 13-го у нас Меркурий уже переходят ваши близнецы родненькие. Ну и, конечно же, здесь уже вам будет как-то полегче, побыстрее взаимодействовать с, с окружающими. Но, но вначале давайте все-таки вернемся назад. Перейдем к четвертому числу. 4 числа Сатурн планета, ну ладно, не буду переставлять, 4 числа Сатурн планета, управляющая вашим получается девятым домом, да, становится ретроградным. Ага, значит, смотрите, девятый дом это все, что далеко. Это получение высшего образования. Это взаимодействие с иностранными компаниями. И вот здесь, вот, знаете, по этим сферам идет некоторое такое приторможение в деятельности, в развитии, именно внешнее. То есть внутри, может быть, вам будет хотеться что-то сделать в этих направлениях, но внешне там будет ну, то как, какое то если не остановка, но замедление. Вот такое ощущение, что вы будете больше заняты, озабочены совершенно другими вопросами. А вот эти вы оставите вот как-то, знаете, вот на потом. Хотя бывают случаи, когда люди наоборот в период ретроградных турнов они наоборот больше как-то концентрируются на теме этого дома, куда он попадает. Ну не знаю, девятый девятый это вот я вам уже сказала дальние дороги путешествия иностранные компании. Может быть вы там будете как-то больше задействованы физически. Но при этом Сатурн он все-таки будет ну, замедлять, замедлять хоть дело. Хорошо, поехали дальше. Очень интересный, хороший аспект с 8 по 11. Значит, это будет соединение в вашем 12 доме Венеры с Ураном. 12 дом связан с чем-то тайным. Это благоприятное время для встреч тайного характера, возможно, поступление финансов из каких-то секретных тайных источников. Ну, для кого-то это может быть сексуальные связи, какие-то легкие необременительные. Ну, или просто какие-то интересные события, которые не афишируются. Но они, тем не менее, по рану могут, могут вас порадовать. Может быть, интересно. Далее, с 14 числа Происходит у нас полнолуние в знаке Зодиака-Стрелец. А для вас стрелец ⁇ это противоположный дом партнерства. Ну, Я думаю, что могут быть ну, какие-то вопросы, связанные с вашими партнерами. Может чувствовать, чувствоваться определенное напряжение в этом. Учитывая, что Меркурий, который отвечает за ваше мышление, до 20, до 20 июня будет образовывать секстир к Юпитеру. Юпитер в вашем 11 доме. Значит, смотрите, Меркурий мышление, Юпитер... Расширяет это мышление, дает удачу, дает возможность широко расширить свой кругозор, возможность посмотреть на ситуацию ну, более широко, со всех сторон. Вот, вот этот вот Юпитер, он находится в вашем 11 доме, то есть 11 дом это коллектив, большой коллектив и он дает возможность очень такого благоприятного взаимодействия в, во взаимной работе с коллективом, то есть не в одиночку. То есть у вас получится что-то сделать очень важное, если вы при этом будете взаимодействовать вокруг себя еще кого-то, то есть много людей. Ну, управлять, вот, управлять коллективом. Далее, после 16 числа начнут образовываться очень интересные положительные аспекты от Венеры. Этой же. Вот у вас она хитренькая будет в этом месяце. И будет попеременно образовывать аспекты к темам. Так, 11-й, господи, не 12-й, а так 12-й, 11-й. Так, 10-й дом, это карьера, высшие цели. 11-й, дружба коллектива. И еще и восьмой. Угу. Опять, вот мне здесь рисуется картинка: что ну, здесь два варианта. Первое, то есть, какая-то идет глобальная вопроса, работа связана с вопросами какого-то внешнего влияния, внешних стратегий, поиск выхода из. Сложные ситуации, которые нужно приложить максимум усилий для того, чтобы решить ее. Ну и на таком самом простом бытовом уровне это просто может быть работа на каком-то предприятии, управление коллективом на предприятии для того, чтобы решить какие-то очень важные цели. То есть, при, ну, не решить цели, наверное, цели обычно ставят, а здесь именно чего-то достичь нужно. Вот достичь какой-то цели очень важно. Благодаря ранее выбранной стратегии. С 23-го у нас Венера переходит в Близнецы. Так, тут включается ваше кухание. И о чем это говорит? О том, что вы будете обаяшки, привлекательны, вы будете очень легко заметны для окружающих. То есть вам будет легче договариваться, легче решать, вступать в контакты и решать какие-то свои вопросы, которые для вас важны. Причем до конца месяца Венера, Венера будет идти на соединение с Меркурием. А чем они ближе, тем красивее и виртуознее у вас это будет получаться. Также с 21 по 27 Марс, планета активности. Она в вашем 11 доме дружбы коллективом будет находиться в аспекте очень благоприятном к Сатурну. Смотрите, вот начиная с 21. 3 числа, ну пусть будет с 21 по 27, будет очень такое благоприятное время для того, чтобы, ну не нанести удар, а вот сделать какой-то очень важный шаг, что-то произвести, на что-то решиться, вот сам Бог будет вам помощь, далее, с 25 по 29 Тут еще один очень интересный, благоприятный аспект. Венера образуется экстель к Юпитеру. Юпитер, опять же, в вашем же доме. Ну, смотрите, я думаю, что где-то наверное с 21, с 21 числа для вас ворота удачи откроются, Потому что здесь у вас появится шанс улучшить отношения с партнерами, с оппонентами, договориться, прийти к нужному компромиссу особенно если это касается иностранцев какие-то компании организации находящиеся далеко ну и просто договориться с очень важными, значимыми авторитетными людьми ожидайте также подарков и финансовых поступлений 28 числа Нептун станет ретроградным и он станет ретроградным в сфере вашей карьеры и вашего социального статуса до 4 декабря возможны какие-то обманы, неясности по этим сферам, также различных уловок, мошенников, не попадитесь им на крючок. 29 у нас месяц закрывается на Волоньем знаке Зодиака рак. Рак для вас связан с финансовой сферой. И здесь интересно еще то, что стоит лилит, она будет находиться в точном соединении, связана с, с различными искушениями. С какой-то манительностью, подозрительностью То есть может дать просто не очень хорошее настроение Или сомнения Для вас это второй дом, это сфера финансов Ну, я думаю, вы с легкостью это все пройдете Главное, постарайтесь быть осторожнее Со своими денежками Со всем тем, что Но здесь не только деньги, здесь имущество Но это не недвижимость Ну вот, может быть, риск или потери Или вы будете как-то переживать Особо сильно за это В общем-то, желаю выйти с легкостью из любых сложных ситуаций в июне месяца, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в следующем периоде.